Он был рожден аристократом, познал смерть, любовь, предательство. Он был наделен даром вечной молодости и возможностью путешествовать через века, меняя свою жизнь и даже пол. Став свидетельницей смены эпох, проявив благоразумие в делах сердца и зная, каково это быть мужчиной, она рассказывает свою историю.